Елена Резник, бизнес-тренер, коуч. Я благодарна Але за идею мастерского курса, потому что любому благополучно растущему цветку все равно нужно, нужен полив и нужны удобрения. Вот Эти три дня были именно удобрением почвы, на которой уже многие из нас достаточно прочно стоят но без подпитки все равно на каком-то моменте иссякаешь. Поэтому в лице алы сгусток энергии, в материалах это удобрение. Я желаю школе этой процветания и чтобы этот курс стал постоянным и чтобы у Аллы было огромное количество учеников, которые хотят не один раз посетить этот курс. Я с удовольствием тоже приду еще. Раз.